Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске больше фирм с отсрочкой, больше персонала, меньше кредитных расчетов, меньше реквизитов в чеке ККТ, налоговый прогноз, больше фирм с отсрочкой. Правительство расширило перечень сфер бизнеса, для которых действует перенос крайних дат уплаты страховых взносов. Так, годичную отсрочку по уплате взносов за второй и третий кварталы этого года получили ряд предприятий химической промышленности, в частности по производству мыла, косметики и парфюмерии. Предприниматели, работающие в этой сфере, также получили годичную отсрочку по уплате взносов, начисленных за 2021 год, с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей. Больше персонала Программа стимулирования найма персонала претерпела изменения. Теперь она распространяется в том числе на работодателей, трудоустроивших граждан, потерявших или рискующих потерять работу в этом году. Субсидия равна, как и прежде, произведению трех МРОД, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов и количества трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. Меньше кредитных расчетов. Правительство дополнило перечень видов деятельности для применения кредитных каникул. Речь идет в том числе о городских, пригородных и междугородних автотранспортных перевозках, а также о пригородных железнодорожных перевозках. Теперь бизнес, работающий в этой сфере, наравне с представителями ряда других отраслей сектора МСП, сможет взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Меньше реквизитов в чеке ККТ. Продлена отсрочка обязательного применения реквизита код товара в чеках ККТ в бланках строгой отчетности. Официальный дедлайн истек еще в конце апреля, и вот снова перенос. Конечных сроков теперь два до 28 февраля 2023 года при расчетах за маркируемые товары через службы доставки и при торговле по образцам и дистанционно до 20 апреля 2023 года для расчетов при покупках через торговые автоматы. Налоговый прогноз. Владимир Путин рассказал о намерениях навсегда отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, повысить порог привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей, пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу и для продления сроков предварительного следствия. В ближайшие месяцы для субъектов МСП заработает промышленная ипотека. Льготные кредиты по ставке не более 5% будут выдаваться промышленным предприятиям на приобретение производственных площадей, а также застройщикам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков. В очередной раз, теперь до 1 июля 2023 года, продлен пилотный проект сервиса налоговой службы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме. В Московской области предприниматели могут пройти проверку надзорных органов онлайн без очного визита ведомств. В Самарской области задним числом с начала года введены пониженные ставки единого налога при ОСН для IT-компаний.